Приветствую, друзья! С вами Елена Дегурова, астропсихолог, коуч по достижению финансовых целей и инвестор. Инвестирую давно в разные направления, несколько финансовых портфелей, уже сделала даже не один миллион на инвестирование. И у меня всегда спрашивают, а где же я обучаюсь, где получаю знания, как я попадаю в хорошие, надежные компании, а не скамы, лохотроны и пирамиды. И вы знаете, вот сегодня у меня для вас очень важная новость. 21 и 22 сентября будет проходить интенсив «Как заработать на инвестиционных трендах». Ребят, это просто мега информация для тех, и для тех, кто хочет нарастить капитал, даже если ноль в кармане, еще и заработать на этом. Интересно будет для тех, кто уже инвестирует и узнать новые тренды на 2021-2022 год. И, конечно же, это полезно для тех, кто уже давно инвестирует является профессионалом в этом направлении, и просто сверить, так скажем, курс, то далее я иду сверить с профессионалами. Это не мой интенсив, да, вы привыкли, что я на свои интенсивы приглашаю. А, нет, это интенсив не мой, будет 2, 2, в течение двух дней будет 12 спикеров. И мы будем а, на интенсиве не просто узнавать о трендах а, инвестирования, но еще и менять мышление. Пора приводить мысли в порядок и трансформировать мышление изобилия и роскоши, богатства и так далее. Я надеюсь, что вы готовы действовать, потому что время сегодня и сейчас самое благоприятное. Итак, родные мои, 21 и 22 сентября в 18.00 состоится интенсив как заработать на инвестиционных трендах. И самое вкусная вишенка на торте как создать капитал с пассивным доходом на растущем рынке. Стоимость участия очень-очень минимальная на самом деле, всего 250 рублей. Вы представляете, 12 спикеров международного уровня будут делиться знаниями. Чисто символически отсеять людей, которые не готовы, которые, ну, эти хайтеры, которые начинают ерунду писать и так далее. Вот смотрите, что вы получите, коротко сейчас скажу, потому что основная информация, она по ссылочке перейдете, почитаете. Вот, помимо участия в прямом эфире, где вы сможете задавать вопросы, общаться с людьми мирового уровня, ну, вы же помните, да, какое наше окружение, тем мы и становимся. Так вот, есть возможность просолить, как тем огурчиком в банке, да? Получить запись всех дней интенсива. И это еще не все. Вы получаете все бонусы и материалы от спикеров стоимостью в 500 долларов. Коротко расскажу, что это. Да? Это 7, 7 секретных привычек, которые приведут тебя к финансовой свободе. Как избавиться от страха продавать и как продавать на большие суммы. А мышление лидера- это восемь привычек по формированию убеждений богатых людей. Вот это коротко то, что вы получите только в бонусах. А более подробно программу интенсива вы можете посмотреть по ссылочке. И там же вы можете сразу забронировать себе место. У вас появится после интенсива внутренняя гармония, радость, состояние счастья. От того, что вы можете видеть, вы можете планировать на ближайшие 10 лет свои финансовые Перспективы. вы будете четко понимать, как это сделать эффективно, без попадания в какие-то скамы, а с надежными компаниями, с сильными игроками на этом рынке. Вы научитесь быть довольными этой жизнью, окружающими людьми. И, конечно же, я напоминаю вам, да, мы будем еще менять все вместе с вами мышление. Поэтому, мои родные, живите здесь и сейчас, учитесь жить счастливо, учитесь у достойных людей. И используйте эту возможность на максимум. Ссылочка под этим видео а, в моих соцсетях сейчас везде размещу. Вы сможете воспользоваться этой а, уникальной возможностью. Ребят, 21 уже скоро. Поторопитесь принять решение. Действуйте, иначе вы так и останетесь в прошлом, и в финансово, и в мышлении, и по-всякому. И это еще не все. Давайте так. Вот, знаете, люблю действовать здесь и сейчас. И приняла решение, пока вам рассказывала, а что это, спикеры будут давать бонусы, а я, а я вас без бонуса поставлю. Вы же привыкли, что я всегда что-нибудь дарю ценное. Так вот, ребят, я подарю ценный интенсив стоимостью 2000 долларов Френка Керна. И не только, да, я посмотрю, давайте так, 30 подарков, точно, 30 подарков, первые 10 будут 3 подарка, вторая десятка 2 подарка, третья десятка 1 подарок, да, ну, чтобы не, не обидно было, да, чтобы вы не боялись, что кому-то достанется, кому-то не достанется, и так, действуйте. Чтобы получить от меня подарок, вам необходимо зарегистрироваться, оплатить участие и успеть быстро мне в любую социальную сеть отправить свои реквизиты, чек о том, что вы оплатили. Я по времени посмотрю, когда была оплата, определю первых 30 победителей и отправлю вам призы. Какие призы, я тоже напишу под этим видео в постах или в YouTube. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, мне это очень приятно и помогает записывать для вас новые видео, давать полезный контент и быть с вами всегда на связи, полезной для вас, а не только то, что хочется мне сказать. Ну что, мои дорогие, итак, на старт, внимание, марш! Первые 30 участников получают а, призы еще и от меня, остальные только от спикеров. Торопитесь, мои родные, торопитесь. Будем с вами менять мышление, инвестировать, зарабатывать деньги и жить счастливо. Правда, Фре? Да, это мое чудо маленькое. Ей лайк ставьте, а ей будет приятно. Все, мои родные, я вас нежно обнимаю в чате. До встречи на интенсиве. А с теми, кто будет получать мои призы, мои подарки, я тоже свяжусь в ближайшее время. Давайте так, 21-го я буду раздавать или, или сразу, как, как вы, в общем, сразу буду отправлять, что там мелочится, сразу буду отправлять вам подарки. Как только первые 10 человек, напоминаю, получают 3 подарка от меня ценных а, еще 10 человек получают 2 подарка, и э, третья десятка получает по одному подарку, ценному, мои родные, ценные подарки. Фрэнк Керн – это уникальный человек, который э, дает очень-очень много, так что вы будете просто во все оружие в этом современном мире бизнеса, и, и не только для инвестиций. Все, всех нежно обнимаю в чате. С вами была Елена Дегурова, астропсихолог, коуч по достижению финансовых целей и инвестор. Пока-пока!